Добрый день всем, кто меня сейчас смотрит, всем, кто будет смотреть потом на YouTube, пересматривать. Я рада вас приветствовать. Действительно, тема моей лекции называется «Медиасопровождение молодежной политики». Я думаю, что эта тема уже к этой теме вы уже неравнодушны, и поэтому, собственно, я с ней выступаю. Я думаю, что у вас есть много вопросов, есть много каких-то трудностей, с которыми вы уже столкнулись, потому что вы уже работаете, как мне рассказали, и в социальных сетях, и проводите различные активности там на разных платформах для нашей аудитории, для молодежи. Это мы сегодня затронем, но сначала я немножечко расскажу вам про себя. Кто я? Здесь вы видите все мои должности, регалии. Повторю очень кратко еще раз. Я работаю в Высшей школе экономики, курирую проект университета «Открытый городу». В принципе, к теме нашей лекции это никак не относится, но... Высшая школа экономики звучит здорово, поэтому я всегда ее упоминаю. Также я модератор форума «Территория смыслов». Я думаю, что многие из вас его знают, если не все, туда отправляются делегации от регионов. Там участвует большое количество молодых людей со всей нашей страны. Крупнейший образовательный форум. Мы там делаем образовательную программу, и в том числе мы делаем образовательную программу Различные программы, различные сессии для других образовательных проектов. Мы обучаем советников системе работы, советников, которые в школе начнут, точнее, уже начали даже работать с сентября. Мы делаем еще очень много разных проектов по заказу нашей системы молодежной политики. Поэтому... Не только благодаря университету, и не только благодаря тому, что я медиаспециалист, я здесь. Тема молодежной политики, она для меня в жизни также основная. И плюс к этому я являюсь райтером, я медиаспециалист. Два года, целых два года я работала в федеральной группе РДШ, моим специалистом. Плюс я сейчас являюсь также райтером того самого форума ⁇ Территория смыслов ⁇ про который мы уже с вами говорим. И плюс еще веду несколько образовательных проектов, скажем так, в новых медиа. Про это мы также сегодня с вами поговорим. Конкретные пункты моего выступления, чтобы вы сразу погружались уже в план и в то, что мы с вами сегодня будем обсуждать. Какие пункты мы затронем? В каких условиях мы с вами работаем? Что вообще сейчас происходит? Понятно, что мы работаем не только сами в себе, мы еще взаимодействуем с внешней частью нашего мира, со, всей со всем остальным миром. Собственно, что происходит и в каких условиях работаем мы. Какие есть, в принципе, проблемы в нашей с вами работе, что так, что не так, что получается, что не получается, почему это происходит. Вспомним с вами про цель, про то, что она должна быть, какая она должна быть и что такое вообще цель в рамках медиаспровождения. Поговорим о том, что мы знаем с вами про молодежь, какие существуют исследования зачем вообще нужно ее исследовать. Вроде бы все и так понятно, вон же они ходят по улицам. Это мы тоже с вами проговорим. Дальше пункты, что говорить и как говорить. Собственно, что мы доносим молодым людям, что мы хотим им сказать и как нам это сказать, чтобы они нас услышали, чтобы они нас поняли. В какой форме это лучше делать, в какой форме им доступнее. Эти пункты мы затронем сегодня на выступлении. Будет много кейсов, будем разбираться на примерах. Если у вас будут возникать вопросы, как уже сказал Олег Николаевич, пишите их в комментарии на YouTube. В конце мы ответим на все из них, а если на что-то не хватит времени, будут мои контакты, вы сможете задать вопросы после. Итак, начнем. Новая среда жизни – вы все знаете, очень сейчас будет банальная фраза, но она, по сути, основная, с чего мы начинаем работать. Почему мы вообще заходим в медиасопровождение, почему мы а, решили говорить об этом. Не только потому, что сейчас без пиара никуда, и пиар это нужно. Нам сказали, что нам обязательно нужно завести страничку в социальных сетях. А, зачем? Непонятно. Нет, все абсолютно понятно. Молодые люди, школьники, мы с вами. Мы живем в телефонах. И это не просто такая фраза, которую говорят взрослые учителя, когда хотят пожурить молодежь, что да, они все живут в телефонах. Мы тоже с вами живем в телефонах, и это просто новый формат нашей жизни, новый формат цифровой нашей жизни. Что здесь важно, кроме того, что такая констатация факта, которую все знают. Так как молодые люди живут в телефонах, и большинство больше свое, наверное, времени в течение дня проводят именно там. Нам нужно с вами понимать, что когда мы ориентируемся на создание мероприятий, когда мы говорим, что но ну, мы же все провели, у нас была задача провести мероприятие, например, к какому-нибудь празднику, к первому сентября или ко Дню молодежи, вот мы же провели его на площади, вот все, наша работа, значит, закончена, мероприятие есть, люди на нем были» танцевали, пели, все довольны, все хорошо, все, наша работа выполнена. К сожалению, сейчас это не так, потому что ваша работа на этом конкретном мероприятии это всего лишь час или всего лишь два часа, или три часа, или даже целый день. Но, к сожалению, этого не хватит, чтобы а, говорить сейчас, что мы полноценно ведем молодежную политику. Большинство а, времени молодежь с нами взаимодействует именно через телефоны, именно через свои устройства. А, через социальные сети, через мессенджеры, через разные сайты. И мы не можем с вами это игнорировать, потому что мероприятие, как я уже сказала, проходит несколько часов, а дальше молодежь уходит, и что? Получается все, молодежная политика включается только на эти периоды, на периоды мероприятий. Сейчас это уже не работает. Даже если у вас налажено системное, системное мероприятие, целый комплекс, есть планы, я понимаю, что у вас все это есть. Но, к сожалению, если игнорировать цифровую сторону нашей жизни, то это не имеет такого сильного эффекта, потому что, да, они побыли с вами на мероприятии, они там посадили деревья, они убрали какой-нибудь мусор, или они написали какой-нибудь, не знаю, проект, инициативу, защитили ее. Если выиграли, здорово, если не выиграли, то просто пошли домой, и получается все. Но не все, потому что есть еще огромный-огромный сегмент, цифровой жизни нашего общества, который мы с вами можем охватить, но пока что, к сожалению, не охватываем. А почему я еще говорю про это? В 2017 году проводили исследования, зарубежные исследования, и выяснилось, что молодые люди, даже находясь дома, молодые люди, там они брали, по-моему, школьников, от, в принципе, людей от 15 до 25 лет, даже находясь дома, Молодые люди живут, находятся в телефоне. То есть даже когда мы говорим, что вот они дома с родителями, они дома там где-то с родственниками, к сожалению, нет. Даже в этот момент мы сидим в телефонах. Мы находимся в телефонах больше, чем мы общаемся непосредственно, чем мы вживую общаемся. Что из этого возникает? Возникает то, что у подростков и у молодых людей как мы с вами общаемся в информационной среде, как мы с ней взаимодействуем? Через свои цифровые профили. То есть мы же не выходим туда вот такими, какими мы есть, со всеми моими сторонами жизни, со всеми моими там, не знаю, проектами, чем угодно, общением с друзьями, там, личной жизнью, рабочей жизнью. Мы это все не показываем в социальных сетях, на своих страничках, на своих профилях. Мы заводим профили и пишем туда то, что, в принципе, хотим написать, то, что, то, чем хотим мы поделиться. Хотим поделиться фотографией из окна, делимся только ей. Хотим поделиться своей фотографией, своей селфи, делимся только ей. Что отсюда возникает? Это неполноценная наша личность, это наш такой цифровой аватар, если можно так сказать, наш цифровой профиль. И, соответственно, подростки и молодежь, когда общаются в социальных сетях, они общаются со своими и с чужими цифровыми профилями то есть эмпатии как таковой у подростков к сожалению сейчас это является проблемой она не такая развитая то есть если мы общаемся с цифровой средой вот как я сейчас общаюсь по сути со своим компьютером я не вижу вас там ваши лица и вас в принципе вживую я не вижу ваши реакции я, по сути, общаюсь с вашими цифровыми профилями. И, соответственно, свое поведение я уже тоже корректирую с расчетом на то, что я не вижу вашу реакцию. Точно так же и в жизни, только это уже происходит на бессознательном уровне. Мы говорим только то, что... А, и показываем только то, что хотим сказать, и, соответственно, у нас нет полного понимания другого человека, как он общается, как он на нас реагирует, что происходит. И поэтому, когда выходим мы в реальную жизнь, точнее, наши подростки, когда выходят в реальную жизнь, возникают трудности с тем, что как взаимодействовать вообще друг с другом. И это такая проблема информационной среды, которую мы с вами тоже берем в работу и про которую помним, что навык эмпатии, навык общения, он оказывается развит не полностью. Что формирует молодого человека, что, собственно, есть в этих социальных сетях, мы туда заходим и что мы видим? Даже мы берем здесь не только социальные сети, мы берем здесь полностью телефон. Что есть в телефоне, что есть в цифровой среде молодого человека? Что его формирует? Если он там проводит большую часть своего времени, причем в таком возрасте, когда закладываются, еще формируются его ценности, формируется его социальная личность, происходит процесс социализации. И он происходит как раз в цифровой среде, он происходит в телефоне. Но что его там окружает? Вы можете даже посмотреть на примере своих социальных сетей, на примере своей ленты, в которую мы заглядываем по десятке раз в день, непонятно зачем. Когда мы ее открываем, мы видим, что социальные сети, ленты наполнены разными негативными событиями. Мы все говорим про то, что где же позитивный контент, где же он, где же он, почему мы видим, мы заходим в социальные сети и видим, что... Опять кто-то с кем-то столкнулся, опять какая-то автокатастрофа, кто-то в кого-то врезался, что-то произошло, что-то кого-то, не дай бог, какое-то совсем большое противоправное событие совершено. И именно этим наполнены ленты социальных сетей. Когда мы их открываем, когда мы там находимся, мы их пролистываем, даже если мы не читаем, мы все равно погружены в состояние тревожности, потому что коронавирус, происшествия, кого-то убили, что-то еще произошло, что-то, возможно, произойдет, что-то подражает. И на нас эта информация давит, и эта информация как раз нас формирует. Мы видим, что мир получается вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Мы не так часто выходим из дома и оглядываемся по сторонам. Мы получаем информацию о том, что происходит в мире через экран своего мобильного устройства. И она получается у нас искаженной. Мы видим ее так. Но мы даже не понимаем, что она искажена. Мы просто принимаем это как факт, что вот в моем городе произошло сегодня с утра вот, вот столько-то вот происшествий. Мы не рассматриваем то, что в моем городе с утра пять человек помогли перейти бабушке через дорогу. Об этом не пишут. Пишут о том, что что-то там произошло, кто-то куда-то... Я не буду все это еще раз перечислять. Вы это все видите в любом случае в ленте своих социальных сетей. Игры, сериалы, фильмы, особенно игры. Здесь также мы берем взаимодействие с таким цифровым аватаром. Почему это важно? Здесь как игры мы рассматриваем не только тот процесс, когда там молодой человек сидит за компьютером и вот играет в эти игры. Нет. И под играми мы не понимаем только людей, которые сидят там, вот мальчишки, которые сидят и постоянно-постоянно играют в игры. Нет. Вы игры так или иначе в разные, на телефоне пробовали играть или постоянно играем мы все, поэтому нельзя это исключать. И что здесь важно? Что в играх также, говоря про развитость навыков нашего общения и коммуникации между собой, в играх также это сделать довольно сложно. Мы взаимодействуем не, даже если мы переговариваемся по каким-то гарнитуром, мы взаимодействуем не с другими людьми, а мы взаимодействуем с игровыми профилями, которых можно ударить, которым можно нанести какие-то повреждения, порезы, и ничего с ним не случится, но это же игровые, игровые ситуации, это же игровые аватары, все же нормально. И с таким ощущением подростки живут, подростки выходят в реальную жизнь и пытаются как-то взаимодействовать, пытаются общаться, не понимают, почему почему же их никто не понимает, или почему же, что же вообще происходит вокруг в реальной жизни. Им это не интересно им интереснее то, что происходит там. И сериалы, фильмы. Здесь, конечно, бы мне спросить у вас, знает ли кто-то. А напишите прямо плюсики в комментариях на YouTube или здесь в чате зума если у вас есть такая возможность. Поставьте плюсик, кто знает, что такое сериал «Игра в кальмара», который сейчас супер суперпопулярный. Я думаю, что сейчас я это никак не посмотрю, я понимаю, все нормально. Я думаю, что так или иначе вы все каким-либо образом видели картинки из этих сериалов, потому что из этого сериала, потому что он сейчас супер популярный. Там люди полностью в розовых костюмах, яркие декорации, маски там с треугольничками, с рублишками, с квадратиками. А сейчас прям открою чат. Да, вот, плюс, плюс, плюс, я вижу, отлично, супер. Вы это знаете, это здорово, но знаете ли вы, давайте сейчас я также открою чат, в котором вы писали, знаете ли вы, в чем, даже не сюжет этого сериала, а в чем особенность, знаете ли вы, что там происходит, смотрели ли вы его хотя бы первую серию, хотя бы полчаса. Я знаю, что он выходит на платном сервисе, я его смотрела не в Ютубе будет сказано на сайте, который позволяет это делать бесплатно, потому что еще чего платить за подписку, чтобы ознакомиться с одним-единственным сериалом. Напишите плюс или минус те же, кто голосовали. Знаете ли вы, в чем сюжет? А, ага, из каждого утюга. Отлично. А, я... Не смотрела этот сериал до примерно позавчерашнего дня, до позавчерашнего дня я видела, что он супер популярный, видела, что там дети во многих, очень во многих школьных группах, в группах проектов, в том числе федеральных проектов, в неформальных группах, уже пошли мемы из этого сериала. То есть он потихонечку входит, он подходит, потихонечку входит в культуру. Что нам здесь важно, то, что я вам сейчас скажу, а вы потом поставьте опять плюсик или минусик знаете ли вы информацию, которую я скажу, то, что этот сериал очень сильно жесткий. То есть там показывают сцены убийств, сцены массовых убийств, сцены массовых драк, показывают их в течение где-то 7-10 минут, довольно подробно, кровь, убивают большое количество людей, убивают 200 человек, убивают там 50 человек, показывают трупы, показывают, как у них все разлетается. То есть этот сериал довольно сильно как мне кажется, влияет на минус, плюс, угу, отлично, довольно сильно влияет на психику, на формирующуюся особенно психику. Когда мы видим сцены массовых убийств или когда мы видим сцены массовых драк, массового проявления агрессии, мы потихоньку, поневоле начинаем, ну, во-первых, мы это видим, и это в любом случае откладывается на нашей психики так или иначе, а у подростков, если мы берем их, это откладывается таким образом, который знают только психологи. Я не буду лезть в эту тему, я не психолог, но в любом случае надо понимать, что это в том числе то, что формирует молодых людей, то, что формирует молодого человека. Сериалы, фильмы, мы их берем здесь не только еще для того, чтобы знать культурные коды, встраивать их в нашу работу, но еще чтобы в принципе понимать, с кем мы вообще взаимодействуем, что у этих ребят искаженное понимание реальности, как и у нас, не знаю, возможно, многих всех, что вокруг негатив, все плохо, происходят какие-то происшествия, происходят какие-то массовые плохие ситуации. Мы должны с вами это понимать, что мы работаем именно здесь. Так, переходим к следующему слайду. Не к этому, а нет, к этому. А зачем же взаимодействовать? Зачем же... Нам вообще заходить в социальные сети, зачем же нам там быть, и зачем же нам там быть нормально? Что я здесь имею в виду? Я знаю, что у многих, да у всех молодежных центров есть группы в социальных сетях. У вас есть там аккаунты в нескольких даже социальных сетях, у многих там Инстаграмы, ТикТоки, возможно, у вас есть, ВКонтакте, у кого-то есть даже наверняка Телеграм-аккаунты. Но что здесь... Нужно понимать, что если мы говорим о том, что мы там размещаем информацию о мероприятиях, и это считаем нашей работой в социальных сетях, то это не совсем верно, потому что это, по сути, не является какой-то особой работой по вовлечению, по постоянному взаимодействию. Это работа по информированию. Есть такое слово в, на языке чиновников и на языке работников разных учреждений с длинными названиями. Информирование. То есть я рассказал о мероприятии, о том, что оно будет, все, моя работа проведена. Но почему это не является таким уж прямо хорошим... Действия. Это мы рассмотрим дальше, просто я это вам говорю сейчас для того, чтобы вы не думали, что у вас уже сейчас все здорово, что у вас уже сейчас все хорошо. К сожалению, нет. К сожалению, я видела очень много групп, очень много взаимодействовали с региональными коллегами, когда работали, сейчас также продолжаем. Очень много групп, которые построены именно на том, что мы рассказываем о мероприятии или мы рассказываем о том, что мероприятие прошло. К сожалению, это неполноценное, неполное использование соцсетей. Они могут гораздо больше. Это очень-очень мощный инструмент влияния, очень мощный инструмент формирования нормы. Почему важно не просто проводить, а сейчас возьмем такой супер базовый уровень, я думаю, что вы все его уже преодолели, но... Почему важно не просто провести мероприятие, а еще и рассказать о нем? Потому что, возьмем на таком простом примере, я иду по улице, я вижу, что стоит урна, около урна лежит какая-то там, не знаю, бумажка. Я беру эту бумажку, выкидываю в урну, и на планете стало чуть-чуть почище. Но берем это же действие, но только включаем в него медиа-аспект. Мы берем телефон перед тем, как взять бумажку, и мы говорим, что... Ребята, например, сейчас будет очень дурацкий текст, но чтобы вы поняли, что, ребята, докинуть бумажку до урны, это супер просто. Смотрите, вот я беру бумажку и вот бросаю ее в урну. Смотрите, на планете стало чище. Мы это говорим в наш телефон, мы это публикуем в stories. И теперь не только я понял, что на планете должно быть чище, я не только навел порядок, но я еще и транслирую это что важно наводить порядок на своей планете, важно брать и докидывать бумажку до урны. И человек, который посмотрит эту сториз, он подумает в следующий раз, что «Ой, так, кажется, мой друг, вот я видел, что а, а, кто-то кинул мусор мимо урны, и он пошел и поднял эту бумажку. Я, наверное, в следующий раз буду чуть-чуть поточнее бросать, а то вдруг еще какой-нибудь человек, еще какому-нибудь человеку придется за мной это все поправлять, убирать» или «Ой, лежит бумажка около урны, я ведь могу ее поднять и выбросить, и ничего такого в этом нет, ничего нет в этом зазорного, потому что я знаю, что так делает мой друг, он об этом рассказал». Мы рассказываем не чтобы показать, что «Какие мы молодцы, боже мой, мы провели мероприятие, вот это да, об этом должны знать все». Мы рассказываем не для того, чтобы показать, какие мы молодцы, мы рассказываем, чтобы показать, что это нормально. Смотрите, ребята участвуют в молодежной политике, мы даже не так говорим. Это слишком а, грубая, слишком прямая фраза. Мы говорим, что смотрите, ребята, там, например, убирают свой двор, ребята что-то красивое, там, не знаю, разрисовали красивую стену а, в цвета города, там, Новосибирской области. Ребята <пошли>, пошли, там перевели бабушку через дорогу. Смотрите, это здорово. Через социальные сети мы можем транслировать и формировать норму. Мы видим, что так делают другие люди переводят бабушек через дорогу, делают что-то полезное, сажают деревья, <coughs> убирают водоемы. Мы видим, что это нормально, и мы сами думаем, что это нормально. Плюс, почему информирование – это неполноценная работа? Потому что, по сути, это не диалог. Вы рассказываете о том, что у вас произошло, вы это декларируете, что вот, у нас произошло мероприятие, оно случилось, все. По сути, никакого диалога от людей вы не просите, вы просто рассказываете им про себя – это такое бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, у нас прошло, у нас прошло, у нас прошло, у нас прошло. Ну, здорово. Никакого диалога и никакого слова взаимодействовать, по сути, в социальных сетях, в сфере онлайна, в этом нет. Потому что мы просто провели, это не просто, провести мероприятие очень сложно, я знаю, но мы только провели мероприятие, и Все. Мы от него, за него отчитались, и все. Больше мы в социальные сети не выходим. А зачем они нужны еще, если мы с помощью них просто отчитываемся за мероприятия? Как бы группа у нас, скорее всего, есть для этого. Но Олег Николаевич да, мне рассказывал, что у вас есть различные марафоны и различные активности вы запускаете в соцсетях. Это здорово но их тоже можно а, разбавлять другим контентом, мы об этом поговорим чуть дальше. А, собственно, да, то, как коммуникация идет сейчас, это такое небольшое описание проблемы. Я понимаю, что проблема, а если сейчас вас о ней спросить, в большинстве своем кроется в слове, а, да у нас нет для этого специалиста, или у нас один педагог, да у нас всего один педагог, который и проводит мероприятия, и пишет в социальных сетях. Я понимаю, что, скорее всего, оно так и есть. Возможно, даже этот педагог прямо сейчас сидит перед этим зумом или перед экраном YouTube а и смотрит эту лекцию. Вы большой молодец, что вы это делаете. Вы большой молодец, что вы пишете даже в таком формате, что вы рассказываете про себя. Потому что очень много молодежных объединений, пол и прочих взаимодействующих здорово с молодежью структур вообще не рассказывают про свою деятельность, только проводят ее вживую. И, собственно, как коммуникация идет сейчас? Есть новость, что-то произошло, мы провели какое-то событие, вот даже мы провели прямо эту лекцию. Есть у нас какой-то человек, которому руководитель сказал, нам нужна новость с этого, или нам нужно сделать отчет о мероприятии в социальных сетях, чтобы он был, чтобы мы потом его посчитали, чтобы мы потом ссылку приложили, или чтобы мы его куда-то отправили. И, собственно, все, это вся коммуникация, но это не коммуникация, это односторонний ваш монолог в социальной сети, на вашей страничке. Если вы ничего не просите, не ждете, не хотите от молодежи, то, по сути, она вам ничего рассказывать про себя или как-то вступать в диалог не будет. Если вы используете соцсети только для того, чтобы рассказать о мероприятии, то, ну, к сожалению, коммуникации на этом не построить. То самое слово «информирование», которое все очень часто любят использовать, и, к сожалению, это не очень хорошо. Что написано на этом слайде? Попробуйте сейчас его прочитать. Я зачитаю его для тех, кто сидит, возможно, далеко от компьютера. С 1 по 3 сентября на территории центра прошел обучающий семинар длинное, супердлинное название, в котором приняли участие, и еще более длинное название должностей, типа моей, в три строчки, да, спикеры очень любят должности. На семинаре обсуждались важные вопросы региональной образовательной политики в области развития талантов, также была представлена воспитательно-образовательная среда центра и особенности использования ресурса наставничества как механизма развития. Скорее всего, если бы я не начала читать этот текст, вам бы его читать не захотелось, потому что по сути, ничего полезного он для вас не несет, так же, как и для меня, как для читателя. Для вас, наверное, полезен этот текст только если вы работаете в этой самой организации, в ней что-то провели, и вы через этот пост узнаете о том, что что-то прошло. Наверное, это единственный вариант, когда может быть полезна эта запись. Или когда чиновник из Министерства образования или из Министерства не знаю, департамента молодежной политики зайдет на страничку вашего центра и увидит, что с 1 по 3 сентября вообще-то прошло мероприятие. Но если мы берем молодежь, как она есть, они читают этот текст, они его не прочитают, понятно, даже нам не хочется особо его читать. Они не понимают, что здесь произошло, и что прошло мероприятие, ну здорово, что вы его провели, вы молодцы, что мне с этого? Обсуждались важные вопросы региональной политики, представлена образовательная среда, и что, что я должна вынести из этого поста? Что прошло какое-то мероприятие? Ну классно. Что на нем было? Что было представлено? Что такое воспитательно-образовательная среда? Кто эти люди, которые приняли там участие? Да, это должности, но чем занимаются эти должности? Я не понимаю. Даже если там будет написано, что это там главный или там менеджер по сопровождению образовательных проектов, молодежной политики города Новосибирск, я его не знаю, я не знаю, чем он занимается. Для меня его должность по сути информации никакой не несет, кроме того, что ну, это какой-то региональный чиновник или городской чиновник. Длинное название, но это название семинаров, мы это не берем, мы на это никак не повлияем. То есть, по сути, здесь для меня полезной информации нет. Так почему я должна прочитать этот пост, почему я должна тратить время на этот текст, если он не несет никакой для меня информации? Смотрим дальше. То же самое информирование, но только в контексте, если до этого у нас был отчетный пост, отчетный текст о том, что мероприятие прошло. Здесь мы берем текст о том, что мероприятие еще только будет. Это такой типовой текст, который постится очень много где. Не в смысле именно этот, а такая типовая структура текста, что в такие-то даты пройдет такое-то мероприятие, вас ждут. Это еще хорошо, если написано, что вас ждут лекции, мастер-классы и море эмоций. В большинстве а, текстов, анонсов ничего такого не пишут, даже не пишут, даже не обещают что-то на этом мероприятии. Этапы проведения даты, кто может участвовать, молодые люди от 18 до 35 лет, или учащиеся каких-то там классов, или студенты какого-то там вуза. И что сделать, чтобы стать участником? Зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку прочие прочие действия и вы попадете на наше увлекательное прекрасное лучшее в мире мероприятие что не так с этим постом я во-первых не понимаю кто вы когда я вижу этот пост я не понимаю что это за мероприятие что там будет зачем мне нужно подавать заявку что вы от меня вообще хотите что это за даты то есть вы еще не продав мне это мероприятие продав мы берем в таком маркетинговом смысле этого слова, то есть я еще не решила идти на него, а вы мне уже вываливаете все детали. Это как если бы а, я вам сказала, там не знаю, что вот у меня есть такая-то вот а, фигурка, и вы ее можете забрать по адресу а, город Москва, там улица Тверская, дом 11. Вы еще, вы только первый раз видите эту фигурку. Какая фигурка? Что это за фигурка? Зачем она мне вообще нужна? Зачем мне куда-то за ней идти? Даже если мы говорим им «зарегистрируйся на сайте» или «подай заявку на сайте», это мы их побуждаем совершить действие. Совершить действие сложно. Нужно потратить на это свои моральные силы, чтобы даже кликнуть по мышке. Уже это сложно. Не то что прийти на мероприятие, а просто зарегистрироваться и подать заявку. Если я не вижу... В чем мне от этого польза? Я это простое действие совершать не буду, потому что еще чего? Переходить на сайт, заполнять заявку из пяти строчек? Нет, нет, нет, это выше моих сил. Я туда не пойду. Зачем? Вы еще не продали мероприятие, а вы уже говорите, как туда попасть, как туда доехать на автобусе. А молодежь еще не решила, еще не поняла, зачем ей это и вообще не сформировала внутри себя, внутри своей головы картинку этого мероприятия. Трудно представить, что будет там. Трудно представить себя там, если вы ничего не написали. А, собственно, то же самое, но только по конкретным пунктам. Вы пишете, как подать заявку, когда, где это будет, направление и прочее, прочее, прочее организационную информацию, но что я получу от участия? Развитие навыков? Каких? развитие там друзей получу я, кто друзья мои, кто те ребята, которые будут там, почему я могу с ними подружиться, почему вы решили, что я хочу с ними дружить. Кто вы? Вы центр, молодежный центр и название. Это единственное, что увидят про вас, как про организаторов этого мероприятия, молодые люди. Они, если вас не знают, то они не понимают, кто вы, куда мне ехать, кому я должна доверить, даже не свои персональные данные, а кому я должна доверить свое время, свою энергию, чтобы поучаствовать в мероприятии. Что будет конкретно? Мне сложно принять решение об участии, если я не понимаю, что там будет. Я туда поеду, чтобы что? Или я сейчас зайду на сайт и буду час слушать вебинар, чтобы что? Это целый час моего времени. Я должна четко понимать, что я от этого получу. Каким языком вы пишете, обратите внимание на суперофициальные конструкции. Я думаю, что вы обратили на них внимание, либо подумали, что ну да, и что в этом такого. Но посмотрите, даже для вашего взгляда, даже если вы там по каким-то, даже если вы не относитесь к категории молодежи, смотрите, вам же самим неудобно и не хочется читать этот текст, он же супер официальный, он написан на языке чиновников и как будто бы для чиновников. Почему вы решили, что я уже согласен? Мы говорим «подавай заявку на сайте», мы не можем бросить пост без такого целевого действия в конце, я все понимаю, но мы еще не внушили мысль, что ты должен поехать с нами, тебе будет там здорово, точно обещаем а вы уже говорите что вот мы ну ты же, ты же не против да ну все давай заявку на сайте подавай ну почему вы решили что я согласен я не согласен у меня противоречие внутреннее. вы мне говорите что вот иди туда а я еще внутри себя не принял это решение чтобы туда идти и поэтому я пролистываю или я говорю что ой что-то непонятно опять какое то мероприятие ну и ладно ну и пофигу потом когда-нибудь приму участие или никогда так бывает, к сожалению. Помните, пожалуйста, про вот эти вот пункты, уже которые написаны здесь. И Дальше мы подробно разберем, что же, что же делать. А с чего, собственно, начать? Почему мы здесь внезапно говорим про цель, хотя уже определили, что у нас есть группы, они уже работают они уже пишут, там уже несколько лет выходят новости, или даже если они уже полгода там выходят эти новости. Почему мы вдруг внезапно начали говорить про цель? Потому что, когда мы заходим, когда я захожу, смотрю группы социальных социальные сети, молодежных центров или каких-то школ, или общественных организаций, которые работают со школьниками, или группы университетов, группы даже многих университетских молодежных объединений, которые они ведут сами, непонятно, для кого они это пишут, непонятно, зачем они это пишут. То есть ты заходишь в группу, и ты не можешь понять, собственно, а какая у этой группы цель. Поэтому сейчас я попрошу вас либо в комментариях в чате Zoom, либо в комментариях на YouTube, у вас будет буквально одна минута, чтобы написать, чего вы хотите добиться с помощью группы, что вы хотите сделать с помощью нее, какая у вашей группы цель. Давайте я засекаю буквально одну минуту а, прямо на своих часах, и у вас есть это время, чтобы сформулировать очень лаконично одну, цель может быть только одна, а, в которую мы имеемся, которую мы будем с вами достигать, цель. Чего вы хотите добиться с помощью группы? Еще примерно 40 секунд. Отлично. Привлечение людей в центр. Я читаю сейчас чат Зума. Те комментарии, которые вы оставили на Ютубе, мы прочитаем в конце. И я тоже дам, наверное, сама даже прокомментирую каждый, каждую вашу написанную цель. Смотрите, когда мы берем как цель, например, то, что написали вторым здесь комментарием, привлечение участников на события, привлечение аудитории на мероприятие и на занятия. В принципе, мы можем взять такую цель, что мы у нас есть проблема, что у нас мало участвует молодежи в мероприятиях или в каком-то конкретном мероприятии, и мы хотим ее привлечь на наши мероприятия. Что здесь можно докрутить и как можно эту цель... Улучшить, наверное. Ваша цель мне видится такой э, тактической, то есть на события, привлечение участников на события. Здесь, скорее всего, э, вы будете работать именно от события к событию. То есть мы привлекаем людей сначала на молодежный форум окружной, потом мы привлекаем людей на... Э, не знаю, что там еще есть, на школу актива какую-нибудь, потом мы привлекаем людей на празднование Нового года, потом еще на что-нибудь. И то есть это получается у нас не такая длинная работа, а привлечение участников на конкретные события, на конкретные мероприятия. Сейчас привлекли, цель достигнута. Сейчас привлекли, цель достигнута. Можно выстраивать более такую долгую работу, но здесь, скорее всего, у вас уже будет и цель другая, то есть не просто привлечь участников на события, а там, не знаю, увеличить аудиторию вашего молодежного центра с, там, не знаю, 50 человек до 1000 человек, до 1000 молодых людей, там, в возрасте от 17 до 25 лет. То есть старайтесь писать максимально конкретно. Если... Мы хотим привлечь участников, кого мы видим как участников, кто наши участники, на какие события мы хотим привлекать, в каких проектах мы хотим, чтобы они участвовали, какие вообще у нас есть проекты. Привлечение — это очень недолгое. Почему? Потому что... Здесь, по сути, в этой цели вы закрываете такую свою потребность, нам нужно, чтобы участники у нас были, чтобы в наших мероприятиях участвовало много людей. И, собственно, для этого мы заводим группу, и для этого мы туда и постим наши новости, чтобы на мероприятиях было больше человек. Но это получается такое… Понятно, что на мероприятиях люди получают тоже какую-то выгоду, но именно в контексте подписчиков, в контексте соцсетей это такое их… То есть мы завели соцсеть, чтобы просто говорить, что идите к нам, идите к нам, идите к нам, идите к нам, а мы вам там на мероприятии что-то дадим полезное, что-то хорошее вы получите на мероприятии. То есть сейчас в группе центра, по сути, для них выгоды нет, если вы говорите, что мы их привлекаем на события. Если вы скажете, что наша цель переформулируем эту цель, превращаем ее в долгую, в такую стратегическую, сформировать лояльное сообщество постоянных участников центра в количестве там, 100 человек из там, числа молодых людей 17 до 25 лет, здесь мы уже получаем что-то конкретное. То есть мы уже получаем наш пул такой лояльной аудитории. Или не лояльный, а просто расширить, охват нашего молодежного центра, охват там, участников нашего молодежного центра с 500 участников, с 500 до там, 2000. Здесь мы уже получаем то, с чем можно работать в долгую, с чем, с чем можно работать по-другому, с чем мы будем работать по-другому, потому что привлечение участников, как привлечь участников на события, это рассказать им о нем и дать понять, в чем здоровость этого события, то есть показать им выгоду участия здесь. Все, по сути, привлечение, там, да, там еще есть несколько вариантов, но это вот такие основные, рассказать и показать, в чем выгода участия. Потенциал социальных сетей и то влияние, про которое мы говорим, оно гораздо мощнее может быть, оно гораздо полнее. Мы можем сформировать там пул амбассадоров нашего центра. Они и будут участвовать, и будут привлекать участников других мы можем сформировать, перевести разовых участников нашего центра в такую лояльную аудиторию. Да, вот я вижу, что вы да, дописываете, что привлечение в конкретный проект, но если мы их хотим привлекать, это такое действие, которое не несет выгоды явной, очевидной для молодого человека. То есть я хочу вас привлечь в свой проект. Мне все равно, интересно вам, неинтересно, я вас хочу привлечь в свой проект. Какие ваши там а, убеждения, не знаю, ценности, интересы, что вам нужно от этой жизни, что вы хотите, что вы не хотите, мне все равно. У меня есть проект, у меня есть мероприятие, и я хочу, чтобы вы там приняли участие. Заходите в мою группу и принимайте там участие в моих проектах проектах нашего центра. В чем здесь польза, в чем здесь выгода, в чем здесь вообще хоть какой-то а, плюс для молодежи вашего такого вот жесткого действия, что вот я тебя привлекаю на наше мероприятие, я считаю, что оно классное, и ты должен быть счастлив, что ты там участвуешь. Да нет, прекрасно сидеть дома, можно нигде не участвовать, и это тоже здорово, и для молодежи это проще чем принять участие в вашем мероприятии, так почему они должны это делать? От того, что вы поставили себе цель и регулярно говорите, им осталось пять дней до конца регистрации, а теперь осталось три дня до конца регистрации, теперь один день до конца регистрации. Вам страшно? Нет, им не страшно. Им ощ создается ощущение, что вы очень сильно хотите их к себе притянуть, не давая ничего взамен. Дай бог, если взамен вы расскажете про то, что вас там ждут мастер-классы, лекции и прочие события, которые вы написали одним словом и никак не дав понимания людям. Здесь написали хорошее, хорошее слово. Создать устойчивое молодежное сообщество как итог. Да, создать сообщество – это вообще отличная цель. Создать молодежное сообщество там из, из участников моего центра. Создать такое... Не буду еще раз говорить слово «сообщество». Здесь нужно понимать, мы можем взять эту цель, но здесь нужно понимать и нужно потом ее разбивать на задачи и давать конкретное понимание, что мы понимаем под сообществом. Сообщество — это кто? Кто в него входит? Что, кто его составляет? На базе чего оно скреплено? Почему оно остается сообществом? Что его объединяет в это слово «сообщество»? Сообщество — это же, по сути, как один из вариантов трактования этого слова люди с схожими ценностями со схожими интересами которые общаются и держатся именно за счет этого у нас такое получается сообщество комьюнити и нужно конкретно это прописать то есть что будет объединять людей в сообщество и это не центр и это не систематическое участие в мероприятиях они участвуют там почему-то и вот это почему-то мы берем и закладываем в основу нашего будущего сообщества, вот эти вот именно ценности. А почему важно вообще, в принципе, написать цель и ее придерживаться, и написать ее понятно? Потому что, написав цель, вы что-то конкретное закладываете, имеете в виду в своей голове. Скорее всего, эту цель реализовывать будете не только вы. Если вы являетесь руководителем и ставите цель, то потом вы ее передаете подчиненным, которые, собственно, и будут ее реализовывать, тем самым специалистам. И Если вы поставите цель привлечь людей в центр, имея в виду в своей голове, что я хочу, чтобы у нас была постоянная аудитория, там 500 человек, и они бы к нам ходили на все мероприятия, и все бы участвовали и были довольны, имея в голове формирование вот этого сообщества, но написали вы привлечение людей в центр и педагог или специалист увидел и сказал, все понятно, я пошел привлекать. И начал информировать, бомбить анонсами и прочим, прочим, прочим. То есть здесь мы пишем понятную цель, не для того, чтобы это не первый формальный пункт проектной деятельности, что цель нашего проекта там помочь всем котикам на этой планете. Нет, специалист, который берет себе эту цель в работу, должен четко понимать, что он что вы от него хотите, что он должен сделать в рамках этой цели. Значит, она должна быть максимально конкретной. А, а, да, потому что мы влияем, и в рамках цели уже очень хорошо бы понять, почему я вообще начала говорить про цель, потому что слишком явно видно, что в группах ее очень часто нет, либо она поставлена некорректно. Потому что если мы берем тот самый официальный язык, в котором написаны вот эти вот анонсы на предыдущих слайдах, здесь явно видно, что в группе цели либо нет, либо цель у группы отчитаться перед Департаментом молодежи, отчитаться за проведенное мероприятие. Почему? А докажите, что это не так. Я вижу, что влияние направлено на официальных лиц. Почему? Потому что это написано на их языке. Потому что это написано именно так, чтобы закрыть отчетный пунктик о мероприятии. Это не для молодежи. Молодежь говорит на другом языке и воспринимает информацию по-другому. Возможно, даже из других каналов. Поэтому, когда мы определяем цель, мы должны четко понимать, что для кого мы пишем и на кого мы вообще хотим здесь влиять. потому что в любом случае, это именно это слово. Это слово не информирование, это слово влияние. Когда мы говорим, что у нас пройдет мероприятие, регистрируйся, мы хотим повлиять на людей, что, во-первых, я не знала о мероприятии, я о нем узнала, но я о нем даже не узнала, я просто увидела это глазами, я это не запомнила. То есть я, по сути, даже не узнала. Мы хотим повлиять, что я пока что пассивный человек, я сижу дома, вот прям сейчас, я увидела, что будет мероприятие, вот такое-то вот классное, регистрируйся. И я в нем зарегистрировалась. То есть я вы на меня повлияли, и я поменяла свое действие. Я сидела дома, пассивно ни в чем не участвовала или не участвовала в конкретной деятельности. Увидев ваш пост, я стала участвовать. Или увидев ваш пост, я поняла, что бросать мусор в урну – норма вот именно это Когда вы ставите цель... Или когда вы э, решаете сделать это, думайте, зачем вы это делаете, чтобы что. То есть мы хотим привлечь молодежь э, на наш, в наш проект. Зачем, чтобы что. Что вы хотите сделать для молодежи таким образом? Что вы хотите, чтобы поменялось в ее голове, э, если вы хотите это сделать? Потому что понятно, что можно просто проводить мероприятие по плану и как бы сказать, что мы вообще вот так проводим свою работу. А можно а, влиять, можно менять норму, можно менять поведение, можно менять глобально, расширять, наполнять информационное поле а, таким позитивным, хорошим контентом. А, когда мы говорим про то, на кого мы хотим влиять, и понимаем, что все-таки это молодые люди, они а чиновники сферы молодежной политики, а, здесь встает вопрос: а молодые люди это вообще кто? Мы вообще что, собственно, про них знаем? Мы знаем, что они. А, ходят постоянно с телефонами, смартфонами в руках, знаем, что они там как-то там одеваются, знаем, что они учатся в университете или в школе, или не учатся уже, а закончили ее, ходят на работу, и знаем их возраст. В большинстве своем знания про молодежь на этом у нас заканчиваются. Что нам важно знать что нам нужно знать, чтобы вносить это, как-то вносить свои изменения, вносить изменения в свою работу. Что важно для молодых людей? Было исследование ценностей молодежи Институтом прикладных политических исследований Высшей школы экономики, оно проведено в октябре прошлого года, и, собственно, были выявлены ценности, там понятно, что список дальше идет ниже, он довольно большой. Здесь топ-3 ценности, которые называли молодые люди, о том, что важно для них, что важно, что является их внутренним состоянием, что, что для них является ценностью. Посмотрите, пожалуйста, на цифры, я думаю, что вы это все уже успели прочитать, я расшифрую несколько. Собореализация, развитие себя. Вы работаете с молодежью, я думаю, что вы тоже знаете, что у молодежи стремление раскрыть свой талант, талантливы все, талантливые и все знают, что они наверняка талантливы, но а, не знают, в чем именно. Они хотят пробовать, они хотят понимать, они хотят а, самореализовываться. С помощью ваших центров, с помощью молодежных центров это можно сделать. А, это, собственно, инструмент для того, чтобы молодые люди а, понимали себя, развивались и самореализовывались. Это направлено на большинство наших мероприятий. Но что важно? Важно донести через ваши посты, через ваши даже анонсы, то, что здесь такая возможность есть. Не просто ты разовьешь свои навыки. Все. Ага, еще чего. Вот так мы вам и поверили. Вы разовьете конкретные навыки. Вы станете более там... Вы научитесь разговаривать с людьми. Вы получите опыт публичных выступлений. Вы получите... Вы будете работать в команде. Чтобы через программу вашего мероприятия молодой человек считывал, что я могу здесь попробовать себя. Это безопасно. Это здорово, я могу это сделать. Взаимопонимание, хорошие отношения в семье. Хорошие отношения мы пока что выносим за скобку. Мы на это здесь с вами не влияем, не будем это сегодня обсуждать взаимопонимание. Я хочу, чтобы меня понимали. Я хочу понимать, что говорят мне, и я хочу, чтобы понимали меня. И сюда входит понимание моих интересов. В принципе, понимание того, что я говорю, того, как я говорю. Понимание меня и принятие меня. Когда мы говорим об этом, о том, что важно взаимопонимание, и потом пишем на суперофициальном языке, у молодежи складывается ощущение на подсознательном, на подсознании это откладывается, это не... они просто пролистывают, а... но потому что... Вы меня не понимаете, вы не понимаете, что мне нужно. Мне вот это, вот вот это вот мне не нужно, мне нужно что-то другое. Возможно, я сам не знаю, что, но точно что-то другое, точно не это. И вы меня не понимаете, вы пишете на каком-то непонятном мне языке, что вы пишете, про что это такое, что это за язык, он официальный, я говорю на другом. Мы с вами друг друга не понимаем, мы не сходимся в интересах и не сходимся даже в языке. И вот уже на этом расходимся. Материальное благополучие, комфорт. Опять материальное благополучие оставляем за скобках. Комфорт, комфорт – комфорт и это ценность. Это довольно такой интересный факт, потому что у нас, у вас, если вообще не знаю, ваш возраст, хорошо, у предыдущих поколений ценности комфорта по сути не было. Сначала мы выигрывали войну, потом восстанавливали страну, потом был кризис, нужно было выживать. Не было ценности комфорт был, а, было сначала важно а, за идею, за идеологию партия и прочее, мы строим счастливое будущее нашей страны, Неважно, что со мной сейчас, я буду жить в коммуналке, я буду не доедать, все нормально, это ничего страшного, я иду к великой цели, я там, я делаю, проектирую великое будущее. Дальше мы выживаем в кризисе, везде проблемы, у всех проблемы, нужно добыть денег, нужно прокормить свою семью, нужно там как-то обеспечить своих детей, неважно, что сейчас со мной, какой еще комфорт, это вообще даже такого слова не возникает. Молодежь выросла в ситуации а, относительной стабильности. Вы или, а, ну, мы точно нет, а, вы, наши родители, обеспечили нам довольно хорошее детство, в котором было, а, не было глобальных таких суперпотрясений, которые пережили предыдущие поколения, и это прекрасно. Но Важно понимать, что это сформировало в нас такую ценность комфорта. Мне необходимо, чтобы мне было комфортно. Мне будет некомфортно и не понравится выступать, если здесь вокруг меня будет холодно. Или если, там не знаю, вот солнце мне сейчас светит в глаза, и мне некомфортно, мне хочется, чтобы оно не светило. Там, не знаю, я готова взять и прервать выступление, закрыть штору, чтобы мне было комфортно. Для меня важнее комфорт. Когда мы это понимаем... И когда мы возвращаемся и смотрим на те просто не тексты, которые мы показываем молодым людям, или на те видеоролики, где а, целых две минуты ничего не происходит, какие-то люди молодые что-то там делают, и мы думаем, что якобы становится понятно, что было на мероприятии, мы как раз а, нарушаем а, их ценность комфорта, то есть мы здесь с ними не совпадаем. Вот это вот простыня текста, чтобы прочитать, которую нужно прямо всмотреться, нужно прямо вот желание свое выразить явное и вчитаться в нее, это читать некомфортно, мне это не нравится, и это вот противоречит моему внутреннему состоянию, моей внутренней потребности, чтобы информация была подана нормально, адекватно, максимально понятно для меня, чтобы мне максимально комфортно было положить ее в голову или чуть-чуть положить и потом снова выбросить, забыть это. Именно поэтому это важно учитывать. В чем выгода подписаться на вас? Здесь, я думаю, что просто попробуйте это сформулировать, сейчас не будем на этом останавливаться. Что получит молодой человек, подписавшись на вашу группу? Очень важно здесь, мы проводили такое же упражнение недавно на одном мероприятии, и здесь подменяли выгоду от самих мероприятий подпиской на группу, то есть писали, что вы получите бонусы при поступлении в магистратуру. От подписки на группу я их не получу. Я получу бонусы от участия в мероприятии. Зачем мне подписываться конкретно на эту группу? Зачем мне за ней следить или на этот аккаунт? Зачем мне за ним следить? Зачем мне тратить свое время и просматривать ваши сторис? Что я получу от просмотра ваших сторис? Я должен четко понимать, зачем я их открываю чтобы посмеяться, чтобы получить какую-то пользу для себя, для, потому что я знаю, что вы даете пользу именно конкретно мне. То есть а, необходимо понимать, в чем выгода от подписки на вашу группу. Да, она должна быть а, обязательно, иначе мы получаем, а, собственно, то, что есть сейчас, что у нас есть группы, там, дай бог, полторы тысячи человек, ноль комментариев, дай бог три лайка, если кто-то из ваших коллег поставит, или там самых лояльных, самых лояльных детей, самой лояльной молодежи, потому что, собственно, выгоды нет, она не считывается. Напишите, пожалуйста, запишите, наверное, уже на Ютубе, и я потом посмотрю, будем вместе с вами разбираться. Про что еще можно писать, кроме как про мероприятия? Я понимаю, что деятельность центров строится на плане работы и на них в основном, либо полностью, что центр — это, по сути, система мероприятий. Но если мы будем писать в группе только про них, здесь получится как раз вот это вот однобокое информирование, информирование, информирование. Про что еще можно писать в вашей группе, чтобы это было интересно. Вопросы именно для вашей аудитории. Здесь будут потом примеры после этого слайда, они прям пойдут и мы с вами разберемся, почему важно писать вопросы. Потому что, во-первых, мы общаемся, если мы формируем сообщество или формируем лояльных участников своего, постоянных участников своего центра, или хотим, чтобы у нашего центра было больше аудитории, было больше молодых людей к нам приходило, заходя в нашу группу, а это, по сути, такое цифровое лицо вашего молодежного центра, Люди должны видеть, что «О, у вас здорово, у вас весело, у вас тут люди, у вас тут жизнь кипит». И, собственно, для этого нужна нам активность в комментариях, нам нужно общение, постоянное общение в группе. Люди должны думать, что, им, что вам на них не все равно, что вам действительно интересно их мнение. Поэтому мы можем задавать вопросы, но не такие, как раньше задавали блогеры, там, не знаю, какое платье надеть, что вы пили сегодня утром, чай или кофе, что вы выбираете. Задавайте вопросы именно для вашей аудитории. То есть мы берем молодежь Новосибирска или молодежь конкретного города, конкретного поселка, и, там, не знаю, спрашиваем ее, там какой любимый у вас кинотеатр, где лучше, в каком кинотеатре там, вкуснее всего попкорн в Новосибирске или, а, не знаю, Какая локация на набережной лучше всего для фотографий осенью? Они будут вам отвечать, потому что никто нигде больше их об этом не спросит. У них есть а, понимание, что я должен, что я здесь самое главное, мое мнение самое важное, и они как раз смогут его выплеснуть вам в комментарии. А, Как-то еще, когда я работала в российском движении школьников, была, по-моему, какая-то суббота, я была СММщиком на одном из проектов сначала, и мне нужно было написать какой-то там пост, закрыть, закрыть пустоту в эфире, и нужно было сделать пост, и что-то так сильно не хотелось, я думаю, смотрю в окно и думаю, о чем же им написать, что же им такого сказать, а прям писать ну, совсем не хочется. И я смотрю и думаю, о, а дай-ка я спрошу, а у нас, по-моему, только-только выпал снег. И я у них спрашиваю, там, в Москве выпал снег, в Сочи еще там плюс, плюс 14, а какая погода в твоем городе, кидай фотку своего окна в комментарии. И вы не поверите, дети побежали фоткать окно, они накидали, по-моему, больше 150 фотографий в комментарии, чтобы показать, что а у меня в городе вот так, а у меня в городе вот так. И они общались, они обменивались этими фотографиями между собой, что ой, а у нас вот так, а у нас уже выпал снег, а у нас уже сугробы, вы что там, москвичи, говорите про тонкий слой снега, у нас тут уже вот, пожалуйста, зима вся наступила. И пошло общение, потому что был задан вопрос. Очень часто вы говорите, не вы, очень часто говорите, когда говорят, что нет комментариев в группе, открываешь группу и видишь, что в принципе здесь негде их писать, вы не задаете вопросы, чтобы их писать. Полезность, которая закрывает боли, здесь, наверное, написано слишком непонятно сейчас. Когда мы публикуем разные полезности или хотим опубликовать там разные полезности в группе, очень часто мы делаем это формально. Почему? Потому что мы думаем так, что там интересно молодежи, soft skills. Давайте-ка мы сделаем подборку топ-5 книжек для развития soft skills. И выкатываем ее. И никто не реагирует. Или реагирует, но довольно слабо. Почему? Потому что вы вдруг внезапно такие «Кстати, вот топ-5 ресурсов по саморазвитию. Давай!» И опять ушли в закат. Что это такое? Почему вы решили, что мне это нужно? Да мне это не нужно. Да я и так знаю, что soft skills надо развивать, и я и так это делаю. В какой-то там форме, или считаю, что это делаю, почему вы вдруг мне это показываете? Дальше будет очень хороший пример, который, собственно, раскроет этот пункт, именно через то, что вам сначала нужно показать, что вы понимаете свою аудиторию, понимаете ее потребности, понимаете, что ей нужно, что не просто развивая soft skills, потому что потому, а там мы знаем, что у тебя довольно часто нам приходится общаться с другими людьми, и не всегда мы это хотим сделать, а, там, но общаться нужно. Топ-5 способов, как себя перебороть. Здесь мы уже сон настраиваемся с аудиторией, мы, поним, мы показываем, что мы понимаем, да, да, у меня тоже есть трудности с общением с людьми, и у тебя, смотри, как мы похожи, ты и наш там, наш молодежный центр, наши участники, вы все одинаковые, то есть вы все уникальные, но у нас есть общее то, что нас объединяет и через это мы как раз с ними так сонастраиваемся, синхронизируемся и прочее. Так, давайте я, наверное, уже перелистну на следующий слайд, чтобы было понятно, чтобы я не рассуждала так и не заставляла вас что-то там представить, а чтобы было уже конкретно понятно. Это как раз тот самый вопрос аудитории. Какой лучший карьерный совет вам давали? Здесь просят, собственно, поделиться этим карьерным советом, Uh, уверена, что он при... пишет, что уверена, что он пригодится многим. Uh, эта группа, этот аккаунт направлен на уже таких молодых людей 25-35, наверное, лет то есть uh, у них уже есть какой-то карьерный опыт, и они, собственно, могут им поделиться. Uh, точно так же вы можете спросить у молодых людей там, не знаю, если это школьники, старшеклассники, какой там лучший совет по поступлению тебе давали или какой, если это, кстати, студенты, какой, там, не знаю, совет о поиске первой работы показался вам самым бесполезным. Не обязательно спрашивать хорошее, можно спросить что-то забавное или какой-то вот такой вот смешанный опыт, когда вроде бы кто-то там хотел помочь, но это не получилось. Об этом тоже можно рассказать о таких ситуациях факапа, попросить рассказать. тот Та самая полезность, смотрите, здесь не просто пишут, что если вам скучно и неинтересно, то делайте вот так-то. Или не просто, что, чтобы сделать свою работу правильно, делайте вот так. У нас часто есть иллюзия, когда мы говорим про молодежные центры и молодежную политику, что все дети, вся молодежь активная, и они все хотят саморазвиваться и хотят что-то делать. Не все. Даже, все. даже если они хотят внутри себя что-то сделать, как-то там а, развить свои навыки, то, возможно, они не знают как, и, возможно, они не хотят прямо так в лоб, чтобы вы им говорили, что «ну-ка, вставай с дивана и пошли на мероприятие», или «ну-ка, вставай с дивана и читай книжку», или просто «читай книжку, мы же все их читаем». Нет, смотрите, здесь вот этот пример как раз очень показателен тем, что Люди хорошо знают свою аудиторию, и вот они как раз пишут, что это Лена, и периодически она попадает в ситуацию «завтра я сделаю». То есть в этом персонаже мы узнаем себя, не идеальных себя, а таких, которые, ну, таких, как, такие, какие мы есть. Мы не все активисты и не все готовы во всем участвовать. Нам бывает лень, нам бывает скучно, нам бывает грустно. И через показ вот этой вот второй стороны, не только где все участвуют в мероприятиях, счастливо в футболках и улыбаются, но и через вот такое вот понимание проблем понимание, как у там маркетологов это называется, болей, того, что меня переживает, того, что меня беспокоит, вы показываете, что, во-первых, мы понимаем, что ты не супер идеальный человек ты не робот а ты действительно человек у тебя есть чувства мы их признаем мы их понимаем и мы тебе помогаем с ними справиться мы тебе помогаем справиться с вот этой ситуацией которая часто с тобой происходит часто с тобой бывает и ты бы сам хотелось не справиться она тебе самого не устраивает наверное и мы знаем что с этим можно сделать здесь идет даже больше чем три слайда начала которые именно вводят, погружают в эту ситуацию. Опять же, не просто, что вот лучший способ развить коммуникацию — это разговаривать. И ушли. А вы погружаете в ситуацию, что мы часто с вами общаемся с людьми. Бывает так, что мы не можем найти общий язык. Бывает так, что собеседник, оказывается, не хочет с нами разговаривать, а нам что-то от него нужно. Там, не знаю, или от вас что-то хотят получить в разговоре, а вы не хотите разговаривать. Что делать в таких ситуациях? Вы настраиваете на доброжелательный тон и потом уже даете советы. Здесь это пункты про декларацию ценностей. Я их назвала таким, наверное, странным словосочетанием. Но здесь про то, что это вот пост, который, который видео, не который фотография с мостом. Uh, быть разной, быть открытой к новым, к экспериментам, при этом быть собой. Uh, прочитайте, и посмотрите. Здесь как раз про то, uh, каким, какой видит свою аудиторию бренд. Здесь uh, это там помада Gucci Beauty, что-то такое, нам это не так важно. Важно то, что мы можем говорить и писать точно так же в контексте своих проектов. Вот прямо точно так же там быть, там, не знаю, понимать, что мы вместе заботимся о планете, помогать, там, не знаю, людям что-то еще делать, и при этом, там, не знаю, учитывать свои, какие-то потребности, реализовывать свои потребности, это все ты можешь сделать в нашем проекте, там или это все про участников нашего молодежного центра, или когда мы разрабатываем, разрабатывая наши проекты, мы, там, видим себе каких-то там людей, молодых людей, в общем, опишите, прямо возьмите и опишите тот самый портрет аудитории, тот самый портрет молодого человека, нарисуйте его этими словами, каким вы его видите, и они себя в нем увидят, и они подумают, поймут, что как раз мероприятия вашего центра, ваши проекты вашего центра им подходят, им откликаются. Есть такое да, молодежное слово блогерское, новое, популярное, откликается, что да это то, что вы говорите, информация, она находит во мне внутренний отклик. Как раз ваши такие посты будут в них откликаться про то, что нужно, нужно быть вот таким-то, вот таким-то, вот таким-то, мы вот такие-то уже есть. И мы участвуем в проектах, нам не все равно на нашу планету, на нашу землю, мы знаем, что нужно заботиться и там брать с собой, не знаю, пакеты в магазин неодноразовые, и для нас это важно, и поэтому мы там называем себя экологами и переживаем за город Новосибирск, что-нибудь такое. Следующая картинка с мостом, это самый, наверное, простой, может быть, или самый такой... Быстрый, может быть, способ а, что-то опубликовать в группе, кроме мероприятий. То есть вы берете ваш центр, берете чей-нибудь, не знаю, кабинет, берете а, просто центр, а, его фасад, как-нибудь его красиво фотографируете. Например, сфотографируйте ваш центр на фоне желтой листвы или желтая листва, а сзади стоит ваш центр. И скажите, что вот уже начинается там осень в самом разгаре. Или в нашем центре наступила золотая осень, приходите к нам фотографироваться. Или просто в нашем центре наступила золотая осень. Вы таким образом даете ту самую атмосферу. Вы передаете атмосферу вашего центра, вы а, показываете, что вот осень. Мы знаем, что вы все фоткаетесь с желтыми листьями, и мы тоже это делаем. И смотрите, какой наш центр. А, похож на все абсолютно ваши истории, что все вы там шуршите листьями, по... шуршите листьями, гуляете там по паркам, по набережным, фотографируете это, выкладываете в сторис, И мы тоже так делаем, только вот с фотографией нашего центра. Мы с вами похожи, видите, как видите, насколько. У нас даже есть такая же похожая фотография. И это считывается тоже на таком, на подсознательном уровне, что мы с вами похожи. Мы с вами постим одинаковое, значит, у нас с вами одинаковые представления о прекрасном, одинаковые э, такие ценности и важности. Какие записи не пролистываются здесь? Здесь уже про чуть более сложное. Это сложнее, чем написать просто про мероприятие, или сложнее, чем просто там что-то дать хорошо, красиво сфотографировать, чтобы ваша запись осталась в памяти, осталась там не знаю где в сердечке в каком-нибудь молодого человека. А, важно показать эмоцию, важно показать, что вы такой же, даже если вы, я понимаю, что вы пишете от имени центра, а, но что у вас тоже есть эмоции, что вы не роботы, что вы не официальные лица, а что вы такие же живые, а, молодые люди, как и они. Поэтому старайтесь добавлять опыт, старайтесь а, писать про а, какие-нибудь про то, что у вас не получается, или поделитесь опытом, скажите, чтобы, там, не знаю, какому-нибудь вашему активисту дайте задание, что вот, ты у нас был на мероприятии, а расскажи, как это было, поделись своими переживаниями. Не, то, что, не просто то, что а, пришел спикер, рассказал нам, и а, мы задали ему вопросы, а расскажите так, что вы представляете, а оказывается, там, не знаю, посты в социальных сетях должны быть... Не знаю, заголовками, вот это да, вот это мы сегодня узнали на мастер-классе, а, там, не знаю, или а, я бы никогда не подумал, что, а, не знаю, организовывать мероприятие, это так сложно, пока к нам не пришел эксперт из компании, там, М1 и не рассказал, что у него получилось организовать мероприятие только с третьей попытки, а до этого к нему никто вообще не приходил. Представляете, как бывает? Вы добавляете эмоцию, и вы добавляете собственный опыт, вы добавляете, даже если не собственный опыт, то пережитый опыт, опыт ваших активистов, встраивайте это в, пост, в посты, чтобы было понятно, что вы вообще живые люди, что у вас есть тоже что-то внутри, кроме вот внешнего фасада мероприятий. Искренне открытые, это и про вопросы, и про искренность, довольно сложное слово сложное к такому какому-то, наверное, простому объяснению. Но нужно пытаться добавлять, наверное, возьмем даже лучше в купе, искренность и открытость, пытаться это встраивать. И вот как раз через показы, например, ваших сотрудников, через показы того, что еще вам интересно, что еще есть в центре, кроме мероприятий как раз через посты, через какие-то вот эти вот самые полезности, через показывание, что там, не знаю, нам тоже бывает грустно или нам тоже бывает так, что мы не можем остановиться от смеха на каком-то важном мероприятии. То есть через такую а, сонастройку мы показываем, что мы, вам, а, мы с вами искренне, мы не роботы, и у нас тоже есть чувства, есть тоже переживания, и они с вами похожи. Нам а, нет задачи как-то там выдавить слезу, чтобы они смотрели на центр и думали, что это какой-то тоже человек. Нет. Наша задача сделать так, чтобы они подумали, что похоже с нами, что центр и молодежь центра, участники центра, это по сути те же самые люди, которые сейчас читают текст, читают пост. Вы похожи, и вы должны им дать это понимание. На что обратить нужно внимание, когда мы говорим про коммуникацию. Коммуникация, а мы сейчас говорим именно про нее, про влияние, про то, что это диалог, а не просто декларация того, что у нас прошло что-то. Это именно такие комплексные вещи. То есть мы не можем просто взять и запостить какую-то там красивую картинку, но с официальным текстом. Это уже разойдется, и это не будет оказывать тот эффект, который может оказать. Поэтому здесь нужно помнить не только про текст, про то, что там мы его, не знаю, разбиваем на две части, добавляем туда эмоции, добавляем туда детали, пишем, что не просто мероприятие прошло, что на нем было и что полезного на нем было, что полезного вы можете рассказать своей аудитории отсюда, например. Здесь мы также не забываем да, про визуальную часть, про то, что картинка должна быть хорошей, это мы посмотрим дальше, там будет несколько картинок несколько примеров добавляем культурные коды это тоже такой интересный момент который показывает вашу похожесть на аудиторию которую вас приводит вас скажем на один уровень с ними культурные коды это те самые мемы те самые шутки строчки из песен по моему дальше это будет я надеюсь и лексика, фразочки, то есть вы должны дать понять, что мы с вами говорим на одном языке, и мы с вами даже шутим одинаково, мы с вами знаем одинаковые песни, мы это не так, что мы супер официальные и мы поем там только гимны и только там, не знаю, песни, которые крутятся на Первом канале в рамках шоу «Новая волна». Нет, мы знаем, что вам интересно, и нам тоже это интересно, смотрите, мы даже это встроили в пост. И возможность общаться, да, это те самые комментарии, возможность что-то сказать и выразить как-то свое мнение, показать себя, а не только прочитать ваш пост. Да, вот здесь как раз два примера. Первый пример – это аккаунт территории смыслов» ее страничка. Это не слезы, это просто дождь, идет начало поста, сердечко делает вот так, сердечко разбивается, мощнейший масштаб, вы классная. Здесь вставлены речевые формулы, которые свойственны молодежи. Именно через эти речевые формулы, через а, смайлики, через а, а, вот эти вот фразы, это же фраза, я думаю, что вы узнали, это фраза там со стикера, где там на котенка поливают из душа, и написано это не слезы, это просто дождь. А, сердечко делает вот так, мы так говорим, так говорит молодежь, и встраивая это в наши посты, в наши тексты, мы говорим, что мы общаемся на одном языке. Значит, мы одинаковые. Значит, нет никакого барьера. Зачем нам показать, что мы одинаковые? Нет никакого барьера тебе, чтобы прийти в наш молодежный центр. Здесь тебе будет комфортно, потому что ты такой же, как и мы. У тебя переживает то же самое, что и нас. Ты наш друг, уже мы общаемся на одном языке мы используем одни и те же фразочки. Эти фразы, не обязательно их вставлять так сильно. Здесь я понимаю, что сложно, это как сесть на диету, да, сложно взять и отказаться от всего официального языка, которым вы, если привыкли, привыкли писать. Сложно взять и начать просто поломать структуру поста и начать писать более молодежно или писать так, как здесь написано. Я понимаю, но... Попробуйте встроить это хотя бы в заголовок. Попробуйте с этого начинать. Или попробуйте вставлять какие-нибудь фразочки, фразы, одни слова, одни, типа там слово «мощнейший», не «лучший спикер», не там «самый информативный», «самый полезный», а «мощнейший». Так говорит там, одна, из блогерок, одна из блогеров. Вставляйте это тоже к себе. Это вас не опускает на уровень молодежи. Это не значит, что вы должны говорить там на языке мемов и забыть про то, что существует нормы русского языка. Они существуют, мы их чтим абсолютно, точки запятые все на месте, это все написано на русском, никакой нецензурной лексики здесь нет, но есть молодежная, которая вас настраивает и вас переводит на их волну. Чтобы они вас начали слышать, вы это добавляете сюда. Не просто, чтобы показать, что я молодежный, я есть в ТикТоке, а чтобы показать, что послушай меня, я же говорю как твой друг, значит, послушай меня. И говорите ему то, что вы хотите сказать про то же самое мероприятие. Рядом пост, в принципе, тоже хороший для примера. Hey guys, решили кайфовать, обложили свитерами, Mama Nature. Здесь он уже более, скажем так, написан под конкретную аудиторию, но имейте в виду, что... Просто возьмите его как так себе как пример, который там, даст вам в будущем такую хорошую насмотренность на а, публикации, в которых есть разный язык и разные такие вот словечки. А зачем еще нужны соцсети? Собрать комьюнити мы это уже с вами говорили. Соцсети можно использовать как джар-инструмент. А здесь не только мы, кстати, берем соцсети, здесь мы еще берем новые медиа, особенно Телеграм-каналы. Джар инструмент, то есть через соцсети мы показываем, как классно мы ведем, делаем свою работу, как она нужна обществу, как она нужна молодежи, и мы это показываем для уровней власти, для нашего руководства, для тех, кто, не знаю, распределяет бюджетные средства в главном министерстве там, Новосибирской области, на федеральном уровне, на любых уровнях. Это все относится к Джару. Причем здесь важно, что если мы хотим показать, что как мы классно работаем с молодежью, нам не обязательно писать на язык отчетов, нам не обязательно переносить в социальные сети. Чиновники — это тоже люди. Вы, как руководители или специалисты центров, тоже люди. И вам тоже хочется читать то, что реально прочитать, и то, что довольно читать комфортно. Поэтому... Не нужно писать официально, даже если вы рассматриваете соцсети как джар. Просто общайтесь с молодежью, и будет понятно, что вы ведете свою работу хорошо, что молодежь вовлечена, это будет видно из комментариев, это будет видно из лайков, из активности, из ваших ответов, из конструктивных комментариев, из смысла того, что есть в комментариях. Это будет считываться, это будет видно. И создать амбассадоров — это самый, мне кажется, классный пункт, который практически не используется в молодежной политике, но пункт очень важный. Так, я не знаю, если честно, есть ли у нас еще время. Давайте я буквально на одну минуту остановлюсь на этом пункте. Да, буквально а -а -а. минут еще 10-15. Отлично. Тогда прям буквально секундочку про этот пункт. Я уже говорила, что я работаю на территории смыслов, и мы в этом году проводили смену для активистов молодежных, для победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», победители активисты проектов, те самые там, «Лидеры России», «Я профи», прочие конкурсы платформы «РСВ», ребята, которые там участвовали, очень классные ребята, приехали к нам на форум. И одной из задачей ну да, задач нашей образовательной программы было посмотреть… А, вообще пишут они или нет про свое участие. И что мы выяснили в результате нашего такого небольшого, хотя довольно, наверное, небольшого исследования, потому что это были действительно лидеры всех а, проектов РСВ, что молодой человек, участвовал в проекте, и даже что-то от него получив, даже выиграв этот проект, не рассказывает об этом в социальных сетях. То есть я победил в Олимпиаде «Я профи», и поступил в Московский университет благодаря этой Олимпиаде. Про то, что я поступил и теперь я учусь в Москве, я расскажу. А про то, что я поступил благодаря Олимпиаде, и что там есть вообще куча возможностей, и я ими воспользовался, мой пример, об этом я умалчиваю. И это такой феномен очень интересный, который мы с вами должны а, знать, помнить о нем и пытаться закрывать. То есть... А, Молодым людям никто не говорит, никто не побуждает их рассказывать о своем хорошем опыте участия в молодежных проектах. Но личные социальные сети, они еще сильнее влияют на людей, чем на аккаунты групп, аккаунты брендов. Если мы говорим от имени группы, то, ну да, это там группа молодежного центра, там она велась долгое время так себе, я ее вообще не слушаю, какие-то там люди, я их не знаю, они там что-то себе проводят, ну и ладно. И другое дело, когда у меня есть друг, мой реальный товарищ или мой подписчик, деятельность которого мне интересна, потому что я на него подписался, а иначе зачем, значит, я хочу с ним как-то общаться и знать, чем он живет. Я вижу, что он участвует в мероприятиях, что он какой-то супер эмоциональный, говорит, что записывает stories, что вот у нас сейчас был спикер, и он нам рассказал, или а вот я сейчас нахожусь на мероприятии здесь, тут классные ребята с разных регионов, или из разных городов, или вот мой друг Вася, я с ним только что познакомился, но точно поеду к нему в гости, и я нахожусь сейчас на мероприятии, и я, находясь дома, вижу, что так, мой друг, такой же, как и я, участвовать в мероприятии, и ему там здорово и классно, а я просто сижу дома, хм, а почему это он меня туда не позвал? А еще будут такие мероприятия, я тоже хочу, чтобы у меня был друг Вася, к которому я могла бы поехать э, в гости. Я тоже хочу классно проводить время на мероприятии. Мне тоже интересно эти темы спикеров. Ого, он был даже федеральный, вот это да. У нас в Новосибирской области круто. Почему я не знала про это? И через личные странички, через странички ваших активистов вы можете получать как раз то самое сообщество и увеличивать охват вашего центра. Причем вам не нужно, здесь очень важно, вам не нужно просить их прямо брать и рекламировать, что там, Вася, ну-ка возьми и напиши в своей, на своей страничке в Инстаграм, что у нас старт проекта такого-то там, эко активист ну-ка напиши это на своей страничке в Инстаграм. Нет, даже если Вася очень вас любит и напишет это, то это не будет читаться как искренность, помните то самое слово. Это не искренний пост будет, что вот стартовала регистрация на проект, участвуйте, там много возможностей. Нет, искренний пост. Это там, я только что подал заявку на проект, у меня есть свой экологический проект, помните, я вам рассказывала, что я бросаю бумажку в урну, это мой экологический проект теперь, и я хочу на него выиграть миллион рублей, пожалуйста, пожелайте мне удачи, вот здесь вот окошко, вот здесь вот желайте мне удачи. Это искренний пост, и я, видя его, думаю, что ой, у него есть проект вот такой-то вот, прям конкретный, когда мы говорим, что возможность существует, что ты можешь выиграть миллион рублей я, я, на любую твою идею. Я думаю, что, да, у меня нет никакой идеи, ну, какой мне миллион рублей, что я с ним буду делать, я, да не надо мне это, это не для меня, это там для кого-то там, не знаю, у меня нет никакого проекта. А когда я вижу, что непосредственно мой знакомый, человек, которого я знаю, человек, на которого я подписана, участвует в этом конкурсе, и у него вот такой-то проект, я думаю, так, бросает бумажку в урну, а я тоже могу сделать какой-нибудь подобный проект или другой, или там… Ему интересна экология, а мне интересно изучать языки. Получается, я могу сделать какой-нибудь проект, языковой клуб. Соберу друзей, того же Васю позову и скажу, что вот это теперь мой проект. И у меня таким образом зародилась идея через личные примеры. Здесь буквально по 10 секунд на каждую картинку кратко их прокомментирую, говоря про то, что коммуникация — это комплексность, и про то, что... Тексты мы с вами относительно разобрали, то, что они должны быть искренними, их должно быть хорошо, комфортно читать, и должно быть, они должны быть написаны на понятном молодежном языке или с вкраплениями молодежного языка. Картинки — это тоже суперважная часть. Здесь будут антипримеры или не антипримеры, но просто такие небольшие мои комментарии. Хорошая тема, когда вы берете картинки, отрисовываете их. Но что здесь важно понимать? Если мы говорим про то, что через социальные сети, через коммуникацию должно быть понятно, что мы с аудиторией похожи друг на друга, и что здесь у нас участвуют такие же ребята, такие же классные, как и ты, и показываем вот эту вот мультяшную картинку, как заставку, то это не совсем подходит, мне сложно себя ассоциировать с этим мультяшным героем, это не я. Если бы здесь был ребенок или человек, а молодой человек, это было бы сделать гораздо проще фотографии в стиле я и баннер. А, по сути, они никакой ценности, никакой информации в себе не несут, кроме того, что а, дети стоят на каком-то мероприятии на фоне баннера а, и все. То есть дети на каком-то мероприятии, ну да, они чуть-чуть улыбнулись, потому что им сказали улыбнитесь, чтобы была хорошая фотография. И они такие, да, уже можно уходить. Фотографии на фоне баннера не дают представления, что было на этом мероприятии. Вот фотка, которую вы видите, где стоят три человека вокруг там, педагога, два человека вокруг педагога, она, по сути, вообще не несет информации, потому что мне вообще кажется, что там только они были на этом мероприятии, больше никто не принял участие, потому что зал пустой. Фотографии, которые ну, совсем плохие, которые выкладываются чисто для отчета, особенно вот фотографии со спинами, Здесь такой же самый эффект а, того, что я не могу себя сассоциировать с этими людьми. Я не могу представить, что это я сижу за столом, потому что я не вижу лица этих детей. И вообще я не понимаю, что происходит. А, они рисуют, они играют что, где, когда. Они просто слушают спикера на лекции. У них какая-то проектная сессия происходит. Я не вижу ни спикера, ни детей, ни того, что на слайде. А, я не понимаю, что происходит. И поэтому эту фотографию я пролистываю, она мне неинтересна, я не обращаю на нее внимания, или наоборот думаю, что ой, этот центр опять какой-то, что-то опять непонятное провел, и у меня еще хуже к вам отношения становится. Фотографии, картинки, на которых людям явно неинтересно происходящее. Когда вы делаете фото, смотрите, обращайте внимание на то, что фото должно сказать вашей аудитории. Чаще всего наша цель это показать, что не то, что мероприятие прошло, а то, что на мероприятиях нашего центра классно, здорово, интересно, весело. Когда мы публикуем фото, где грустная молодежь, или где кто-то залипает в телефоны, или большинство в телефонах, или просто сидят с таким грустным видом, то у человека, который смотрит этот пост, складывается впечатление, что на мероприятии явно было неинтересно. Ну, если они сидят в телефонах. Причем, возможно, человек отвлекся на секунду, ему вот кто-то сейчас с работы написал, но я, видя эту фотографию, думаю, что ну, так прошло все мероприятие, потому что я считываю то, что здесь показано. Мне показывается, что идет мероприятие, и что человек сидит в телефоне. Я провожу параллель, провожу линк, что на мероприятии, если я туда пойду тоже, то я, скорее всего, тоже просижу в телефоне все мероприятие, и мне будет неинтересно, потому что, ну вот, у меня уже живой пример перед глазами. Темные фотографии здесь людям и грустно, и плюс еще и довольно темно, серо, и ничего, ничем хорошим таким от этой фотографии не веет. Старайтесь делать, ну это уже такие очень узкие идут рекомендации. Старайтесь, чтобы ваша фотография передавала хороший, хорошую такую атмосферу, хороший настрой, тот настрой, который вы хотите в нее заложить. Вообще, когда вы делаете текст или когда вы делаете фотографию, когда вы ее публикуете или вот только вот сейчас нажмете «Опубликовать», думайте, что вы хотите этим донести. Вот прямо вот этой фотографии, что мы хотим донести? Что было серо, что было задумчиво, грустно и что люди смотрели с нейтральным выражением лица все время на спикера и никак не двигались, ничего не делали? Она производит именно такое впечатление, она дает именно такую информацию нам. Каждый раз, когда вы что-то публикуете, думайте о том, зачем вы это делаете и что вы хотите донести. Итого, изучайте аудиторию, с молодежью, спрашивайте, что им интересно. Читайте исследования. Их довольно много. И не просто читайте исследования, а расшифровывайте их думайте, что вам от этого исследования есть, что вам оно, чем оно вам полезно, как вы можете эту информацию переложить на вашу работу. Не просто, что для молодежи там ценность, комфорт, окей, okay. это просто информация. Как мы можем это взять к себе в работу? Что мы там меняем тексты, что мы перестраиваем видеоролики, что мы еще что-то делаем. Берите эту информацию в работу. Пишите регулярно, я думаю, что вы и так это делаете. Пишите для молодых людей, пишите на их языке, пишите о том, что их волнует, что их переживает, и смотрите за реакциями. Если вы думаете, что это... Популярно, что это нравится молодежи, то спрашивайте себя, с чего вы это взяли: с того, что много лайков, с того, что много комментариев. Может быть, то, что вы считаете популярным, по сути, таковым и не является. Следите за реакциями аудитории в социальных сетях, это делается очень просто: через статистику, охваты и прочее, прочее, прочее. Спасибо за внимание. На этом мой такой монолог закончен. Если у вас есть вопросы, то давайте прямо сейчас на них ответим. Если у вас будут вопросы в конце, придумайте их после. Здесь есть мои контакты. Запомните, запишите, подписывайтесь в Инстаграме, пишите в Директ или на электронную почту, как вам удобнее. Давайте перейдем к блоку вопросов, если они есть. Спасибо огромное, Виктория Николаевна. Коллеги, у кого к Виктории Николаевне есть вопросы по прослушанным материалам, которые были представлены? На мой взгляд, все очень, блин, правильно, все так и надо, так и должно быть. Коллеги, пожалуйста, можно всем разрешено доступ, подключить микрофон и включиться в работу, пожалуйста. Вот здесь вот я вижу слово Storytelling, задавали вопрос. Да, класс, спасибо. Если вы пишете спасибо, это здорово, но будет лучше, если вы поймете, что я не недорассказала, чтобы я могла это сделать сейчас, потому что Информации очень много, ее нужно сейчас вам усвоить и подумать, еще раз прокрутить, что же я здесь сказала, целых полтора часа говорила. Но будет лучше, если вы сейчас напишете вопрос. Просто подумайте, любой вопрос абсолютно, просто задумайтесь о том, что я сказала. Сторитейлинг. Да, storytelling это здорово. Я примерно помню, к какому моменту это относится. Да, сторитейлинг — это прекрасно, и даже, даже в аккаунтах молодежных центров это можно применять. Это можно рассказать как опыт там чьего-то участия, может какой-нибудь ваш активист взять и написать пост от своего имени про то, что вот там я поучаствовал в мероприятии, там по всем законам стори-тейлинга, там водная какая-то информация, погружение, что вот там была поздняя осень, и просто не художественная литература, а вот такой вот вводная часть в настроении, там дальше идет какая-то проблема, и то, как он с ней справился, там, накал, и то, как вы с ней справились. В принципе, даже, кстати, через сторителлинг можно писать через вот такие вот художественные приемы, можно писать даже свои посты про проекты, про анонсы мероприятий. Ведь анонс можно сделать не только сказав, что мероприятие будет, но еще и вот такой вот рассказом истории, может быть, история участника прошлого года, вы же не только сейчас начали работать, у вас же большая база людей, а рассказом их истории, их прошлого опыта можно завлекать к себе на мероприятие. Но опять же, не просто, что «А вот у нас был Вася, и он выиграл миллион рублей и реализовал свой проект. А я не Вася, у меня нет суперидеи, и вряд ли я смогу выиграть миллион. Но если вы напишете, что жил-был молодой человек, и у него была идея, и он очень любил собачек. И каждый раз, когда он проходил по улице, он их видел и думал, бедные собаки, у меня есть корма, только вот на, у меня есть деньги на корм только одной из вас, а вас тут 10, как жалко, что я не могу помочь всем. Выходил-ходил так Вася, а потом увидел, что у нас проходит конкурс молодежных проектов, решил подать, и теперь Вася кормит всех собак вокруг своего дома. И теперь все собачки, он радуется, что он помог всем собакам, и привлекает к себе еще больше активистов, которые также ходят с грустными глазами мимо домашних животных, и они теперь вместе всем помогают. Это другая история. Это не про то, что существует возможность, и ты должен ей воспользоваться. Это рассказ про свой опыт, про то, как было грустно, про то, как было сложно, про то, как не получалось, а потом получилось, и у тебя тоже может получиться через наш проект, через вот такую вот опцию. Это в контексте сторителлинга.